Здравствуйте, коллеги! Меня зовут Сергей. В этом уроке я расскажу вам о прессах для пиццы Apache. Прессы для пиццы изготавливают основу для пиццы, иными словами – краски. Пресс для пиццы ускоряет процесс приготовления пиццы в больших количествах, экономит время и ручной труд. Принцип работы выглядит так. На нижнюю двигающуюся платформу, она же называется тарелка, кладется кусок теста. Затем нижняя платформа вместе с куском теста поднимается к верхней фиксированной тарелке. Ну, она же... Платформа. Тесто, находящееся между платформами, отключивается и приобретает форму блина. Затем тесто подпекается благодаря тенам, которые установлены в пластинах, а сами пластины выполнены из алюминия с стихлоновым покрытием. Перед запуском оборудования необходимо выставить температуру платформ верхней, нижней с помощью терморегуляторов. Затем необходимо с помощью таймера задать время для выпекания краста. После этого необходимо отрегулировать толщину заготовки вот таким способом. В маркировке оборудования последние две цифры обозначают диаметр рабочей поверхности. В этом уроке я рассказал о прессах для пиццы Apache. Если у вас остались какие-либо вопросы, пишите их в комментариях. Меня зовут Сергей. Пользуйтесь техникой правильно.